Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре проект Sleepy Слодж а, В общем давайте сейчас быстренько разберем Рассмотрим что к чему да как у нас И в принципе будем залетать Здесь команда у нас Лица свои не скрывает Это уже хорошее начало, об этом позже расскажу В общем Здесь у нас ленивцы Проект построенный для ленивцев Торгуют тут ленивцами Ну в общем прикол тут свой есть в общем, что мы имеем. 3% от каждой транзакции будут распределены между держателями. Нормальная темка. На Binance Smart Chain построен проект. Очень удобно, потому что хорошая сеть и минимальные комиссии. А токеномика у нас здесь какая? но ну, Здесь они взяли, чуть-чуть перекрутили. 5% в транзакцию. 3% между держателями распределяется. 10% заблокировано на один год. Угу. В общем, уже неплохо. 40% они навсегда спалили. А, так, 50% распределения перераспределение разработчиков. А, и кстати, ладно, это такой благотворительный кошелек. Они уже сделали первую благотворительность на 2000 зеленых. Отправили в благотворительный фонд. Молодцы ребята, проект только открылся, только запустился. И они сразу пожертвовали денег. И это не пожертвовали ни с денег там, допустим, инвесторов, а со своих собственных. То есть о чем говорить, что у людей уже на старте имеется свой определенный капитал. Не то, что сначала собрали, а потом давай налево-направо деньги инвесторов тратить. Нет, они как бы и на запуск было у них, и на благотворительность тоже у них денежка была. Это очень-очень хорошо. А, так, что мы дальше идем, это у нас тут получается предотвращение ботов я думаю нам здесь это не особо сейчас интересно будет то как там правильно транзакции делать то что они планировали сделать я об этом только что говорил они уже это сделали молодцы двушка валют у них улетела в общем как купить данный токен максимально все просто в MetaMask. я думаю все уже знают все умеют в Metamask. ставим себе сеть подключаем Binance Smart Chain. Тут даже он полностью все написано. Заходим на биржу, подключаемся к этому, к токену, подключаемся к бирже, и все. Максимально все просто. Купили, продали, поддержали, бабок, подняли. Ладно, дорожная карта. Конкурс мемо у них идет. Первые две фазы прошли. Подали заявку на получение логотипа. Я не знаю, сколько там сейчас должно быть, но раньше, на, э, если изменять память на, его, на эфире, то надо было, кажется, больше 500 держателей, именно, которые держат определенный токен. Если больше 500 кошельков держит токен, тогда можно было получить себе логотип. Сейчас я не знаю, как вообще на этой системе, сколько надо, там может тысяча, может... но ну, я думаю, не больше тысячи. Подали заявку CoinMarketCap и CoinGecko. Ну, это хорошо, да. То есть, они уже скоро здесь засветятся, и все будет прекрасно. Ну, конечно, у них там третья фаза – партнерские отношения. И, а, так понимаю, маркетинг. А, так, что у нас дальше? А, и разные биржи. Ну, интересно, интересно. Так, и вот это самое интересное, то, что платформа ликвидности NFT, они хотят потом, я так понимаю, свою лениться на NFT загнать. Это четвертая фаза будет. ну так как первые две фазы пролетели вообще молниеносно. В принципе, там и третья уже на подходе к концу. То есть скоро должна быть четвертая фаза. Молодцы, все работает, знаешь, все, все неплохо. На Декстулан полезной ссылки можно зайти посмотреть. А, команда. квалифицированная команда. Так, в общем, здесь вот эти все ребята. Сейчас мы из них каждого пролистаем. Команда небольшая, 9 человек. Не, ну, ребята видно, что ребята на бабках. Поэтому они могут себе позволить запустить проект и еще делать разные бонусы в виде пожертвований. Так, здесь можно установить ленивца в прямом смысле этого слова. Хо, вот такого вот маленького дулика купить. Ну, блин, тут можно биографию посмотреть. Кому интересно, можете с этим ознакомиться. Конкурс мемов, картинки всякие. Я так понимаю, наверное, из всех вот этот, больше, быстрее всех популярность набирает, выиграет. Но, тем не менее, тоже неплохо. Имеем твиттер. В твиттере у нас тут, видите, 10 миллиардов за первое место, второе 5 миллиардов монеток. Потому что цена у нас маленькая и придется много монеток раскинуть. Это у нас было анонс 2 мая, поэтому следите за новостями, участвуйте в конкурсе, делайте свои такие мемы и можете на этом поднять бабла. Есть телеграм, 3300 человек в телеграме, как для старта проекта довольно-таки неплохо. Ну и конечно же можно посмотреть за графиком, за курсом, тем как он там выскочил, стрельнул. Это нормально, потому что сейчас идет, идет спад-откат, спад, а потом просто будет хороший, злющий взлет. В общем, ребятки, напишите комментарии, что вы думаете по поводу данного ленивца, по поводу данного проекта. Ну а сейчас мы будем прощаться. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.